Фиолетово на все, все. Да мне лень и на этом все, все. Да мне лень куда-то вставать, портфель собирать. Просто хочется поспать. Что? на все, все. Да мне лень и на этом все. Че просто остаться и в кровати разлагаться я лежу смотрю Тик-так Мои айс, мне ту айс Нет, я это слишком фикс прайс Краска для волос, мой прайс Блоки папики сегодня без страт. Я ленивый, Батрик говорит, что я без стат да, Я да на этом все, Виолетово на все. да, да мне Вставать, партнель собирать, пять. просто пять. хочется поспать фиолетово на все. все. да все, мне все, лень и на этом все. Да? просто остаться и в кровати разладаться а -а -а. Зеленая кофта с цифры 22, чья же она? Моя, ну да Думал будет бас, Ля. а нет, обманул Ля. Украл Мирби кофту Ля. и шикану. Как вы можете ненаверить человека с фиолетовыми волосами? Я не вижу проблем. Из Макдональдса со скейч люблю. Я курицу вернут. Они сделали курицу, бутылки в панировки, но это не вкусно. <сосы> Зачем мне Макдональдс заесть кесси? Ну все, теперь мне грустно. Теперь ролика откладывается на два месяца. Я не буду ничего делать, ботик пел, сам взял за меня песенку. Я, я, я так устал, вот и конец. Я покушал халай. Че за бред? Я это, ну все короче.